Привет всем от Оптимуса, и сейчас мы с вами погоняем. У нас с вами серия заездов. Ставим рекорды. Вот, очередной рекорд мы сейчас с вами будем ставить. И это мы сделаем. у нас супер дизель танка у нас еще нету. А, простите, ребят, ну что-то вы плохо, пишите. А, по лесу мы погоняем и посмотрим же, как же у нас супер дизель, наш новый перекрашенный, себя поведет. Сможем ли мы достичь нового? кубка но рекорда или не сможем кто как думает напишите нам типа там ты сможешь или ты не сможешь в общем а мы сейчас проверим сможем ли мы это сделать или нет А кто да, смотрит кстати тот узнает но обязательно напишите свои предпочтения верите ли вы в наши силы или не верите судя потому что у нас. Догнал зеленый джипик, то какие-то прогнозы не совсем оптимистичные. Да, не оптимистичные. Но хотя кто его знает, может, может, это случайность. Самое главное, как мы поняли из предыдущего выпуска, нам нужно не пропускать канистерки и обязательно стараться вовремя дожать до следующей. Кто хочет узнать, почему такой вывод, посмотрите предыдущий выпуск и вы узнаете. Там, кстати, мы поставили все-таки новый рекорд Проехали даже, наверное, почти в два раза больше, чем нам надо было проехать А сейчас мы узнаем, сможем ли мы здесь доехать или не сможем Сразу забегая наперед, у нас тут рекорд в принципе такой, что ну, точка пиковая В каком плане пиковая? Там подъем такой очень страшненький, ну кто досмотрит, тот, тот увидит И ну, заехать туда очень тяжело Супер дизель, он какой аж зеленый дым, зеленый. Я, я заговорился. Черный дым из трубы у нас выходит, зеленый. Это инопланетная какая то машина. Вот э, проехали эту Тарзанку непонятную с башфном, монетки собираем. Вот вот эти, кстати, бревна, они очень очень очень опасные. Кто кто ездил, то, тот знает. Кто со мной не согласен, ну так так и скажите, я не согласен. В общем. А, запрыгнем мы наверх Пропустили кучу-кучу-кучу монеток Это плохо Это плохо Но сэкономили очень много времени И это нам даст возможность собрать э, монетки чуть подальше Вот Сейчас Фу, Супер дизель рвет а, Практически залетели наверх Чуть-чуть не хватили Но ничего, мы справились Наш двигатель вытянул И все нормально Опять эти печальные качельки Нужно, наверное, вернуться назад, но мы это делать не будем, у нас топливо пока полпака, будем надеяться, что доедем до следующей заправки, но э, в следующий раз я, наверное, когда буду ехать, обязательно вернусь, но пока судьба слаживается в нашу сторону, и мы спокойно добрались до следующей заправочки, и куча кучи куча монет, просто гора монет у нас впереди, а, круто круто застряли ну, ну ну ну, давай давай давай давай давай давай давай, давай, давай. еще езда на задних колесах мы с вами просто супер-пупер гонщики бжу, бжу, залетели на самый верх проехали по бревну и несемся вперед к новому рекорду ребята кто с нами с нами будет ездить но к сожалению в квестах в приключениях ну нельзя ездить с другом только только на турнирах можно с друзьями по поездить вот а в квестах нельзя было кстати интересно в квестах поездить поездить как бы ну не соперничать а друг другу хотя смысл в квест он же приключение это длинное если кто-то один оторвется, то второй будет ехать сзади или наоборот. Если вы оторветесь, то будете ехать впереди. Ну, это по сути то же самое, что и сейчас. Как бы вот видите, мы оторвались от двух оптимусов, они уже там, наверное, поразбивались. Хотя нет, не должны были разбиться. Чё не пишет оптимусы? Наверное, просто слишком далеко они от нас. Вот. И, ну, просто, ну, мы сами едем. Вот, вперед просто едем сами и все, А если хотите посоперничать друг с другом ну, В плане, типа, Та, я там круче или еще что-нибудь Просто-напросто, ну, как бы, сделайте скрин своего рекорда И сравните его с соперником И все, и сразу все станет понятно Кто из вас больше проехал Не буду говорить, кто круче, кто не круче А кто просто больше проехал Привет, лось, пока лось Ой, у нас в этом А, в сельской местности, ну, у нас была корова коровок. Куча коров! А здесь лосики. Была там теория, что это журналисты замаскировались, как там Эсфинтура в носороге был. Не знаю, насколько это правда. Мне кажется, просто это декор. И никаких там журналистов нету. Хотя было бы интересно, если там были внутри журналисты, парились. Вот. Но я думаю, об этом знают только разработчики игры. Вот. Мысль интересная, кому понравилось, ставим пальчики вверх, кому не понравилось, и это бред какой-то, ну, напишите, это бред, в общем, как бы. А пока едем вперед, и у нас осталось каких-то несчастных две с половиной сотни километров уже, даже и пока я сказал, две сотни осталось, и мы чуть не утонули, а я и не переворачиваюсь, а машина в воде себя очень плохо ведет, ее как-то колбасит непонятно. Вот и настает тот кульминационный момент, когда мы приближаемся к этому несчастному склону, на который нужно просто, наверное, с разгона залетать, залетать с разгона, вот так, жу, давай, давай, давай, тяни, тяни, тяни, тяни. Ну, ну, ай, не дотянули, не дотянули, чуть-чуть, доехали до той же самой точки и не дотянули. Давайте разгон, ну, давай, давай, давай, давай, давай, тяни, тяни, тяни, тяни, тяни. Давай, давай, давай, давай, давай, рви. Новый рекорд, ура! Ну, давай, давай. А, не заехали. Давайте еще раз попробуем с вами заехать. Больше разгон, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Ух, ми, чуть-чуть. Ай, ай, не получается. Надо попробовать приземлиться как-нибудь по-другому. Так, ой, а еще и перевернулись. Ну да ладно. В общем, новый рекорд. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, делитесь нашим видео. Пока, пока.